Здравствуйте, товарищи! В эфире пролетарские новости. Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Альянс фармацевтических ассоциаций, объединяющий крупнейшие региональные сети аптек, заявила о критическом положении с поставками лекарств в ряде российских регионов. Как сообщает фармацевтический вестник, ассоциация направила письмо на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, в котором жалуется, что принятые правительством точные меры не решили проблему доступности лекарств, возникшую после того, как заработала система обязательной маркировки. Сама система в том виде, в котором она сегодня используется фармацевтическим сообществом, полностью себя дискредитировала. Как говорится в письме некорректной работы системы, отсутствие телефона и интернет-связи, в регионах аптеки не могут контролировать адресность движения препаратов, оперативно планировать и управлять запасами и резервами препаратов, проверять легальность приобретаемого препарата конечным потребителям. Хаотичность всего и вся при буржуазном рынке не играет на пользу людям в столь тяжелое для них время. И это очень печально, ведь отсутствие нужного лекарства в аптеке может привести к фатальным, а то и летальным последствиям. Минэконом РФ ожидает инфляцию в размере 4,8% по итогам 2020 года, то есть ощутимо превысит целевую инфляцию. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину, глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании по экономическим вопросам. По словам министра, основной вклад в этот показатель вносят продовольственные товары. Мы ведем мониторинг. У нас для мониторинга подключен весь аппарат контрольно-кассовый тих. То есть мы видим прямо где и какие цены есть, и мы этот вопрос на оперативных совещаниях в правительстве сейчас также рассматриваем», сказал министр на совещании, которое прошло 9 декабря. Кадры с этого совещания показаны в воскресенье в программе «Москва, Кремль, Путин» на телеканале «Россия-1». Даже если наемные работники про классовую борьбу забыли, буржуазия продолжает вести ее, уменьшая заработные платы, а также увеличивать цены на все и вся. 38% россиян отметили, что денег им хватает только на продукты и одежду, но покупка крупной бытовой техники и мебели проблематична, и всех опрошенных 28% указали, что на продукты им денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна, еще 6% не могут купить даже продукты, при этом 21% опрошенных могут без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее у них денег нет без труда способны купить автомобиль, но не больше 4% респондентов могут позволить себе все, лишь 2%. Хваленное разнообразие товаров при капитализме на поверку оказывается совершенно недоступным для простых наемных работников. В свое время жаловались, что в СССР годами нужно было стоять в очереди за автомобилем, сегодня у себя могут позволить всего лишь 6%. Волгоградские чиновники установили нормы питания для стариков – 20 грамм макарон и 100 грамм хлеба. Чиновники администрации Волгоградской области разработали и уже утвердили нормы питания граждан пожилого возраста. Речь идет о стариках, пребывающих в домах престарелых, психоневрологическом диспансере и других социальных учреждениях. По мнению чиновников, в сутки таким людям необходимо 100 грамм пшеничного хлеба, 100 грамм ржана пшеничного хлеба, 20 грамм макарон, 4 грамма сухарей, 100 грамм сметаны, 25 грамм колбасы, 100 грамм соли и 4 яйца в неделю. То есть соли пенсионеры должны есть столько же, сколько и сметаны, например. Работали люди всю жизнь, а получили в результате 25 грамм колбасы. Так выглядит уважение к труду при буржуазном строе. Товарищ, вступай в борьбу с буржуазным строем. Пиши на почту в описании.